Всем привет! Буквально вот только что еду с, комиссии, с городской комиссии по безопасности дорожного движения, на которой выяснилось, что в городе Красноярске существует 7 временных снегохранилищ, снегоотпалов, временных заострю внимание, то есть на эти снегохранилища вывозится снег, временно там складируется в период обильного снегопада или в период обильных работ, когда нету времени вывести на снегоплавильные машины, которые были куплены. Оказывается, на эти временные снегоотвалы, снегохранилища снег свозится, но оттуда не перемещается никуда. То есть, по сути, название временное существует, а по факту они являются постоянным. А постоянные снегохранилища, снегоотвалы на территории города Красноярска запрещены. Плюс, дополнительно мы узнали, что оказывается, же те машины, которые были приобретены, снегоплавильные машины были приобретены для города Красноярска, на сегодняшний момент не используются, что опять же является нецелевое использование бюджетных средств. Вот именно по всем этим случаям, что касаемо снега, мы пишем э, в Роспотребнадзор, плюс прокуратуру краевую, естественно же. Что касаемо по поводу снегоплавильных машин, которые тоже были приобретены, но каким-то образом не используются в городе Красноярске. Конечно, по этому поводу есть некоторые рассуждения. Дело в том, что в городе Красноярске отсутствуют очистные сооружения для ливневых и талых вод. По нормативу со снегоплавильных машин запрещено сливать воду в ливневые канализации. То есть каким-то образом Просто своим ходом эта вода может попадать в ливневые канализации и вытекать впоследствии просто напрямую в Енисей. А со снегоплавильных машин не может. Тогда зачем приобреталась данная машина? Почему, когда приобреталась, не озвучивалось а о том, что надо все-таки создавать очистные сооружения для ливневых эталых вод? Очень странная история. В связи с этим, естественно, направляем обращение в прокуратуру Красноярского края.